Всем привет! Сегодня 11.06.2021 года Отчет за месяц Ну чуть больше месяца пришло Месяц и 10 дней За этот период Баланс увеличился до 163 долларов девять центов Тем кто не видел видео ранее Сейчас покажу историю Когда был запущен была запущена программа для торговли автоматической так, вот, давайте ставим 30, 11, 20 года нажимаем посмотреть вот, баланс был пополнен на 60 долларов то есть 6 тысяч центов 1 декабря 2020 года сегодня я уже сказал 11 июня 2021 года. Смотрите, 60, все зелененьким светятся, закрыты в плюс. Так, это за месяц показывает, чуть, чуть больше месяца, когда там первая дата. История сохраняется только за последний месяц. Вот, с 6.05.21 по сегодняшнее число Программа принесла 19 долларов 49 центов. Итак, баланс 163.89. Считаем реальный процент прироста. 163.89 минус 60. Будет 103 доллара 89 центов. И нам надо разделить на 60 долларов первоначальных. Получается 173 процента за 6 месяцев и 10 дней. Так что, кто хочет попробовать, не, ну, может по ссылочке в первом видео просматривать историю. Если кого заинтересует, может подключить на получение торговых сигналов. Все, всем пока-пока.